Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы сегодня снова с вами встречаемся в нашей комнате. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте плюсики. Наблюдаю плюсики, слышно хорошо. Сегодня у нас наша встреча будет состоять из двух частей. Мы рассмотрим систему активного долголетия, ОКЛОН, в первой части, без конкретики. Во второй части мы познакомимся с нашей продукцией более близко. Итак, я хочу вас поздравить с Днем Космонавтики, великолепный праздник. И хочу вас поздравить с тем, что у нас сегодня в личных кабинетах Появилось сообщение о том, что начинает, начинается набор в наш долгожданный институт инновационных технологий ОКЛОН. Условия для поступления в Институт новых технологий ОКЛОН, их четыре. Первое это активность месяц поступления. Второе это обучение возможно только для партнеров а партнерами являются подписанные лица, которые приобрели стартовый пакет. Третье условие. Обучение бесплатное в рамках условий определенной компании АКЛОН. И четвертое. Для поступления в институт необходимо заполнить анкету и отправить заявку по электронной почте. Заявки подаются до 1 мая 2017 года. Напомню, Программа обучения состоит из двух курсов. Первый курс заочный, включает в себе систему онлайн занятий по интернету. Это 20 вебинаров. По окончанию данного курса участники сдают экзамены в виде заочных тестов онлайн. И те лица, которые успешно прошли тест, получает звание бакалавра Института новых технологий ОКЛО. Это звание дает право проводить вебинары и презентации на местах в регионах, используя общую информацию о продукте и маркетинге компании. Но звание бакалавра не дает право консультировать и давать рекомендации от лица компании ОКЛО. Второй курс – это очное обучение, это очные семинары и лекции для более глубокого и подробного изучения маркетинг-плана и продукции компании АКУ. Для прохождения второго курса приним... принимаются только лица, успешно прошедшие первый курс и получившие звание бакалавра. На втором курсе, второй курс включает в себя систему занятий в аудитории от 4 до 8 семинаров и лекций. После окончания данного курса проводится очная сдача устных экзаменов. Те лица, которые успешно сдали экзамены, получают звание магистра Института новых технологий «Оклон», которая дает право не только выступать с презентациями о продукте и маркетинге компании, но и проводить более глубокие консультации, делать назначение программ здоровья и красоты» а также участвовать и уступать в выездных мероприятиях на научно-практических конференциях от компании. Вы видите, что компания Аклон – это непростая компания, что в компании Аклон открылся Институт новейших технологий. Это здорово, это важно для того, чтобы мы с вами изучали глубже продукцию, для того, чтобы мы с вами умели о ней рассказывать, для того, чтобы с вами мы компании помогали ездить по регионам, Проводить встречи, проводить фестивали, проводить праздники, проверять, проводить научно-практические конференции в том числе и от имени компании давать рекомендации, разрабатывать программы и так далее, и так далее, и так далее. Это здорово. Скажите, пожалуйста, присутствуют ли здесь новички? Те лица, которые знают про компанию «Оклон» или слышали о ней, но еще ни разу не были на вебинарах или не были подписанными, зарегистрированными членами компании Аклон. Если такого есть, поставьте, пожалуйста, единички. Наблюдаю. Нет. Все свои. Итак, давайте начнем. Система активного долголетия компании Аклон это не просто очередная оздоровительная система, но это целая философия компании, которая определяет путь к совершенству через развитие личности, реализацию природного потенциала во всех проявлениях. САД – это общество людей, которые имеют здоровье и великолепные улыбки. САД – это дееспособная молодежь на страже, на страже нашей Родины. Сейчас это наиболее актуальная тема защита наших рубежей. САД – это формула долгой и полноценной жизни. САД – это молодость, красота, активность. Более 35 лет наши ученые вели исследования, посвященные изучению физико-химических свойств. Я хочу отдельно остановиться на том, что наша традиционная, современная медицина, несомненно, достигла больших рубежей. Имеется очень много различного рода способов, методик, аппаратуры, с помощью которой человек может пройти платно или бесплатно различного рода диагностики с одной целью, для того, чтобы... Врачи смогли поставить диагноз. С помощью диагностики на компьютере можно смоделировать органы конкретного человека. Можно увидеть слабые места, например, сосуды, как они забиты, какие там бляшки есть, какие там тромбы есть, как они изношены, сердце, печень, почки, в каком они состоянии, причем это в цвете. И биологи, которые изучили клетку, каждую клеточку, со всех направлений, со всех взглядов, со всех рубежей. Но вот именно читаем Инсковов, именно Виктория Петровна, именно Игорь Александрович нашли тот водораздел между последними достижениями медицины и последними достижениями биологии и определили, что все проблемы, болезни, Старение организма и так далее заключены в соединительной ткани Это такая ткань, которая соединяет клетку. Это такая ткань, через которую идут управляющие сигналы клетки. Когда им покушать? Когда им вывести продукты в жизнедеятельность? Когда им напиться водички? Когда им надышаться кислородом? Когда им поесть? Именно Емсковы нашли все проблемы, болезни человека путем старения соединительной ткани. Это их сослуга и подвиг перед всем человечеством. Итак, Игорь Александрович Ямсков, напомнил: профессор, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института и метаорганических соединений имени Синьянова, научный руководитель Института проблем биорегуляции. Указом президента Российской Федерации в 2014 году ему присвоено звание заслуженный деятель науки Российской Федерации. Его половинка имская Виктория Петровна имского Виктория Петровна профессор, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии имени Кольцова. Имеет более 120 научных работ, из них 10 патентов. Лукашова Ольга, минуточку, тут ошибка вышла. Краснов Михаил Сергеевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института элементов организации имени Лениснияна. Кандидат биологических наук. Работает в области исследования механизмов регенерации, также передачи информации в живых организмах. Имеет более 120 научных работ, из них 9 патентов. Награжден медалью лауреат ВВЦ за участие в комплексной репродуктивности, биологии и медалью Нобеля за вклад в развитии Многие люди спрашивают, почему продукт флоревиты, который является водными растворами пептидно белковых комплексов в своих дозах, флоревиты это жидкость, которая регулирует жизнь в нашем организме, почему эти препараты не используются в современной медицине. Почему люди спрашивают о результатах применения данных препаратов? Я хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Все вот эти научные открытия, связанные с флоревитами, оформлены патентами. Для того, чтобы патент оформить человеку выдать патент, собирается целый пакет документов. В том числе и документы, подтверждающие эффективность и результативность данного препарата. Не случайно патенты были оформлены после того, как эти препараты были использованы, применены и успешно прошли апробацию в Центральном институте травматологии и ортопедии, Центральный институт глазных болезней имени Гельгольца. Институт микрохирург-глаза имени Святослава Федорова. Флуоревиты – это уникальные сигнальные молекулы, которые даны нам природой, которые способствуют нашему нашем организме регенерации и омоложению всех органов тканей организма. Поэтому флуоревиты не лечат. Флуоревиты включают защитные функции организма Включает ресурсы для того, чтобы клеточки восстанавливали свою структуру. После восстановления структуры клетки восстанавливают свои функции. Если определенное количество клеток восстановило свою структуру и функцию, образуется восстановление структуры органа и как следствие восстанавливается его функция. Что приводит к великим положительным результатам. Флоревиты делятся на две группы. Это виафтаны, препараты, которые направлены на восстановление нормального функционирования различных тканей и частей глаза. И виаргоны, это препараты, которые направлены на восстановление нормального функционирования других внутренних органов человека. Самое главное, мы все должны помнить, кто хочет быть здоровым, активным, красивым, молодым моложавым, что наш организм молод настолько, насколько молода наша соединительная ткань. Поэтому те люди, которые вступили в международное потребительское общество АКЛОН системы активного долголетия, у них болезни отступают перед молодостью, молодость отступает перед старостью, старость отступает перед уродливостью. Итак, сейчас мы познакомимся с продукцией компании Аклон. Система активного долголетия, миссия компании. Миссия компании состоит только в одном. Создать условия для комфортного сохранения здоровья. Здоровье человека, что же это такое? Здоровье человека это ничто. Здоровье ничего не стоит. Здоровье мы не замечаем до тех пор, пока мы не заболели. И как только мы заболели, мы начинаем платить за свое здоровье потерянное. Поэтому дороже здоровья есть только лечение. Каждый из нас, каждый, кто нас окружает, Каждый, кто является друзьями, родственниками, знакомыми и незнакомыми, может изменить свою ситуацию со здоровьем. Для этого ему нужно, во-первых, осознать, почему он заболел, изменить отношение к этой ситуации и взять ответственность за свое здоровье, на себя. Не врачи, не система, не страна виновата, что человек болеет, а именно он сам. Сообщество – это объединение людей, которые имеют общие цели. В компании АКЛОМ этими общими целями является: здоровье, молодость, долголетие, благополучие. То есть это получается нечто целое, которое определяет порядок действий и взаимодействия между чем-либо или кем-либо. На право использования научным открытием которая называется флоревитой, есть специальный сертификат на право эксклюзивной дистрибьюции. И он принадлежит компании поклон. Как мы с вами говорили, жидкость, регулирующая жизнь, это флоревиты, имеет два вида по предназначению. Это виаргоны для восстановления и регенерации органов и виафтаны для восстановления и регинации составных частей и органов глаза. Фраза «наш организм настолько молод, насколько чиста наша соединительная ткань», она является актуальной, она является основополагающей. На данном слайде показаны частично виды соединительной ткани. Вы видите, что наш организм соединен везде. Везде, вернее, имеет соединительную ткань. Кровь соединительная ткань. сухожилия соединительная ткань. Сердце соединительная ткань присутствует. Везде присутствует соединительная ткань. Поэтому в зависимости от того, какова, каково состояние нашей соединительной ткани, таковое состояние органа, где она находится. Если соединительная ткань у нас не в состоянии проводить информацию о том, когда клеткам нужно кушать, когда нужно выводить продукты жизнедеятельности, жизнедеятельность, когда нужно им водичку пить и кислородом дышать, то естественно клетки начинают болеть, неправильно работать. Больные клетки имитируют больных детишек своих клеточек новых. И постепенно человек стареет, загибается и начинает развиваться хронические заболевания. Флоревиты вообще-то характеризуются тем, что они являются эффективными средствами профилактики заболеваний всех органов и систем человека, а также в качестве реабилитации после перенесенных заболеваний. Флоревиты – это специальные комплексы, которые несут основную информацию о развитии и взаимодействии клеток нашего организма. Флоревиты – это сигнальные молекулы, которые даны нам природой. Они способствуют регенерации и моложению наших органов. Флоревиты ⁇ это водные растворы белково-пептидных комплексов сверхнизких доз. Мы уже говорили, делятся на виаргоны и на веафтаны. А по характеру получения они делятся на 4 класса. Это биофлуоревиты. Это сигнальные молекулы, которые получены из межклеточного пространства тканей желудка. Фитофлоревиты. Это сигнальные молекулы, полученные из межклеточного пространства тканей растений. И мікофлоревит. Это сигнальные молекулы, полученные из межклеточного пространства тканей грибов. На этом слайде не хватает еще макро- микроэлементов. Это класс флоревитов, которые включают в себя макро-микроэлементы, такие, например, как силикор, виргон номер 21. Итак, на этой схеме показано, что виргоны делаются на био ИХ-22, на фито ИХ-6, на мика ИХ-2. И препараты макро-микроэлементов, это водные растворы микродоз, их общее количество на данный момент три вида. Виафтаны. Наши виафтаны. Их 10. Это виафтаны номер один. Виафтан соединительная ткань глаза. Номер два. Хрустали глаза. Номер три. Нейральная сельчатка глаза. Номер 4. Пигментные петели сельчатки глаза. Номер 5. Сплера глаза. Номер 6. Роговица. Номер 7. Целлярное тело глаза. Номер 8. Радужная оболочка глаза. Номер 9. Стекловидное тело глаза. И номер 10. Нервная ткань глаза. Вот эти 10 по номенклатуре Виафтанов позволяют Применяя в определенной комбинации, которая определена нашими учеными в руководстве по применению виаргонов и виафтанов, способна восстановить зрение и восстановить зрение и слово вылечить не могу подобрать, восстановить зрение и уйти от катаракты, от глаукумы, зайти на маколодистрофии, конъюнктивита, астигматизма, миопии, синдром сухого глаза. Я становлюсь на двери двух позиций. Катаракта – это такое состояние тканей глаза, при котором свет, который должен попадать на сетчатку, проходя через роговицу и хрусталик, на этой поверхности образуются различного рода наросты, и эта ткань становится менее прозрачной. Так вот, классическая медицина, для того, чтобы решить проблему с катарактой, видит только один случай. Это случай замена хрусталик. Но учитывая то, что когда хрусталик заменяется на искусственный хрусталик, ведь э, роговица, которая находится перед хрусталиком, сумка, куда вставляется хрусталик, который находится за хрусталиком, вот этот ткань, и стекловидное тело, которое, через которое, прозрачное тело, через которое проходят лучи на сельчатку, чтобы человек видел. Эти-то вещи не меняются. Поэтому, как правило, человек, отдав деньги или перенеся операцию по замене хрусталика, через определенное время, год-полтора-два, он Теряй зрение. Хрусталик прозрачный, хрусталик проводящий, а с человек зрения не имеет. Только виафтаны, только капли имскомых позволяют не только сохранить, но и восстановить зрение наших людей. Фитофлоревиты. Это лещина, это чистотел, это полынь, Морозник, 27-й фитокомплекс для нормализации жирового обмена, фитокомплекс нормализации мочевой кислоты и лопу. В чем их особенность? В чем их свойства? Почему нельзя применять, допустим, настои этих трав? Почему обязательно мы говорим про фуевиты, что они имеют совсем другие качества? Дело в том, что они способствуют образование определенной структуры воды, которая обладает биологической активностью в растении. И вот именно в север дозах они сохраняют направленность действия. Дело в том, что заваривая траву, неочищенную траву, как говорил наш профессор Михаил Покраснов, в этом настое существует много побочных, вредных и ядовитых веществ, которые скрыты полезными свойствами данной травы. Но только применяя внеклеточный матриц, выделяя внеклеточный матриц из этих растений, может получиться препарат всех малых доз, который имеет высокую эффективность и направленность действий на наши органы. В то же время они не имеют токсичности, что не скажешь про настой травы. Они имеют эффект накопления, что не скажешь про настой травы. Они не имеют передозировки, что не скажешь про настой травы. Мика, наши любимые грибы, обладают способностью уничтожать различных паразитов и глистов, причем не только взрослых полозрелые особи, но и их яйца и личинки. Обладают противопаукальными и иммуностимулирующими действиями. Значительно повышает функцию регенерации печени при гепатитах, жировом перерождении печени, гемоглионы. Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям и других. Многие люди придя в компанию АКЛОН, они заботятся о своем здоровье были или применяли продукцию других компаний. Например, Коралловый клуб, Сибирское здоровье. Там есть отдельные препараты, там есть комплексные программы, например, антипаразитарная программы и так далее. И этот комплекс стоит порядка 4,5-5 тысяч рублей. Но самое главное, что этот комплекс, он не способен в виде БАДов очистить человека с помощью антипаразитарной программы, потому что создавая условия особям ненормальной жизни внутри организма, и провожая их наружу, эти препараты, БАДы, БАДы, всякие препараты и так далее, они не трогают яйца и личинки. И получается так, что антипаразитарку человек пропил, проходит полгода, и у него снова появляются проблемы, болячки и так далее. Вот только флуоревиты, только микофлоревиты обладают способностью уничтожить яйца и личинки паразитов. И если применяется в течение 3-4 месяцев, то практически 90% гарантии того, что эти друзья незваные уйдут из нашего организма. С ними ссориться нельзя, им только нужно создать неприятные условия. Потому что если с ними начнешь ссориться, они могут человека съесть. Комплексное здоровительное средство – применяемое при самом широком спектре потороги, это мухомор. Оказывает обезболивающее, стимулирующее, противоболевое, противоопухолевое действие. Мухомор применяется в качестве спазмолитика, ослабляющее боль средства при опухолях, при ревматизме, нервном напряжении. И мухомор, флуоревит мухомора обладает омолаживающим действием. Вот из всего, что сказанного или не рассказанного, можно выделить 10 достоинств флоревита. Во-первых, так как это сверхмал, сверхмалые дозы безопасных применений. Флоревиты они безопасны в применении. У них нет побочных эффектов. У них нет противопоказаний. Они имеют высокую биологическую доступность и активность. Они совмещены при классическом лечении со всеми лекарственными средствами, биологически активными добавками, физиопроцедурами, рентгенами и так далее. И так далее, и так далее. Они регулируют протекание перекисно-окисленных, Гелекисно-кислительных липидов ⁇ это антиоксиндантное свойство. У флуоревитов отсутствует видовая специфичность. Они проявляют ярко выраженную специфичность. Поэтому у нас есть флуоревиты печени, почек, легких, тимуса, надпочечников и так далее, и так далее, и так далее. Проявляется ярко выраженная тканевая специфичность. Флоревиты с помощью информационного сигнала передают клетки, как она должна работать по природной норме, по гомеостазу. Флоревиты устойчивы к кипячению. Их можно кипятить, подкапывать в горячее первое родственникам, которым нужно восстановить здоровье, но они не хотят применять флоревиты. Их можно заморозить, разморозить, можно помещать в кислую среду. Их свойства комплекса кипирно-белковых препаратов не изменятся. Но самое главное, они не изменяются при хранении. Но самое главное, со слов нашего ученого Красного Михаила Сергеевича, я хочу обратить одно внимание ваше на одну вещь. Если вы приготовили Водный раствор какого-то препарата фуревита. Ну, Например, чтобы сделать аппликацию, на блюдечко налили немножко воды, накапали туда вергончика 0,1 и 21, намочили там или еще что-то приложили. Вот если в блюдце оставить этот раствор и он высохнет, то флоревиты прекратят свою деятельность. Потому что они работают на водном растворе. Поэтому даже если вы блюдечко нальете воду там и размешаете все вот эти остатки, вы уже не получите комплекс белкового раствора. Поэтому в этом отношении надо быть аккуратным и внимательным. Как принимать флоревит? Если человек принял решение восстановить свое здоровье путем приема флоревитов, особенно на начальных этапах, то он может не только затормозить развитие патологии, но и вернуть полноценное здоровье. Для этого примеров компании Аклон множество. С чего начинается здоровье? Многие люди имеют определенный стереотип. Нас с детских времен с детского возраста воспитывали том, что врач, что говорит врач, мы должны выполнять. И это привело к тому, что люди, которые начинают употреблять флоревиты, многие считают, что если я месяц попью вергончики, то через месяц я должен решить проблемы со здоровьем решить. Это не так. Все должно начинаться постепенно. Начинать свое здоровье необходимо с восстановления садительной ткани, с восстановления нервной ткани, восстановления печени и почек, проведения антиоксидантной программы для восстановления систем организма, антиоксидантных систем организма восстановление всех функций и все очищения крови. Вот это основные этапы, применяя которые, невозможно и человек сможет восстановить свое здоровье. Восстанавливая соединительную ткань, применяя Виаргон один и один, так называемая формулу, которая восстанавливает адаптивные И иммунные статусы организма, мы заставляем всю соединительную ткань начинать работать правильно. И все то, что у нас скопилось в соединительной ткани типа типа гомотоксинов, начинает постепенно выходить наружу. Поэтому, для того, чтобы у нас все правильно работало, мы должны восстановить информационный канал, нервная ткани. Мы должны восстановить очищение крови печени. Мы должны восстановить работу почек, вывод. Мы должны восстановить антиоксидантную систему организма, чтобы не возникали дополнительные проблемы. И восстановить функцию очищения крови. Только тогда мы начинаем восстанавливать свое здоровье. Кроме флуоревитов, восстанавливающих структуру и функции Органов. В компании «Оклон» есть питание. Питание представлено в виде росков пшеницы. Это витамино минеральный состав продукта, который содержит около 400... Подскажите, пожалуйста. Около 400... Секундочку. Хоть музыку включай. Извините, не могу найти под рукой. Выпало из головы. Ферментов, спасибо. Но бывает. Причем сублимированный состав, потому что он специально технологией высушивается, и употребление раскоп-пшеницы повышает физиологический тонус организма, улучшает самочувствие, усиливает физические и духовные силы. Надо же так. <звы> Еще одним элементом для наших клеточек, для нашего организма, Является уникальный препарат, так называемый флориклинер. Это капельки, которые способны очищать воду. Технология новая. С помощью этих капель все вредные вещества оседают или вниз, или поднимаются в виде пленочки вверх. В руководстве по применению фруликлинга написано, что нужно применять определенное количество капель на определенный объем воды. И в течение 3-4 часов водичка очищается. Поэтому, если применяя очистку воды, вы увидели в емкости сверху какой-нибудь осадок, вы его потихонечку убираете оставшуюся часть чистую воду сливаете, чтобы нижний осадок не попал в вашу новую в вашу тару, в которой вы потребляете воду. Это уникальный способ. это в технике очистки уникальный прорыв аналогов очистки воды с помощью слове пока нет. Кроме того, Отдельный класс продукции, в которых используются флуоревиты, это наша косметика, онторипариновая косметика. Она представлена в виде омолаживающей группы косметики, в которую входят крема, восстанавливающей группы косметики, в которых входят лосьоны крема, антицеллюлитной программы. Про косметику у нас специалист Юлия Дребноход, которая проводит вебинары в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот. Совершенно правильно Оксана пишет. Кстати, вода становится вкуснее. Вот. А в Омске у нас Людмила Кузьминична Коростылева, тоже у нас человек от науки, в свое время занимающаяся косметикой, много знает, и она проводит вебинары. Следующий вебинар, в следующую среду вебинар будет ее. Она будет рассказывать про воду и про флуоревиты. Почему важно человеку пить воду, чтобы работали флуоревиты. Так вот, флуоревиты в составе косметики позволяют бороться со старением кожи, ускоряет биосинтез, повышают проницаемость клеточной мембраны, восстанавливают Нормальный обмен в тканях усиливает синтез белков, ферментов, оздоравливает межклеточный матрис кожи и осуществляет интенсивное очищение межклеточного пространства и самых клеток. Сообщество активного долголетия компания Аклон это уникальная, отличная компания, международное потребительское общество, предназначены для того, чтобы люди на земном шаре, я не боюсь этого слова, были здоровыми, счастливыми и богатыми. С компанией Аклон вы обретете как здоровье, так и богатство. На этом наша встреча заканчивается, дорогие гости, партнеры и лидеры. Я вам вздалаю счастья! здоровья, успехов. Извините, если что не так, были накладки. Если есть вопросы, я прошу их задать, я на них отвечу. Я благодарю всех за внимание. Хорошо, тогда, пожалуйста, пометьте, вы все планируете свое время. В следующую среду в вебинарной комнате будет выступать кандидат фармацевтических наук. Человек, отдавший порядка 28 лет преподаванию в медицинских академиях, Перми и Омска. Человек который владеет всей информацией по нашей косметике, всей информацией по нашей воде. Человек, который много знает про питание. Людмила Кузьминовичка Коростылева. Стрелующую среду в 21.00 Омского времени или в 18 часов Москвы будет встреча в нашем вебинаре. Всего доброго! Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешны, будьте молоды, будьте любимыми, будьте красивыми. Так, Татьяна спрашивает, возможно ли нашими кремами ответ? Нет, нельзя. Не успел ответить. Спасибо, Людмила Омск. Спасибо, Оксана улан -Удэ. Спасибо за помощь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. С вами был Вячеслав Андреев.